Мы распелись с пути, все нуждались, в рождении и же Бог нас спасти, плач наших душ он услышал. Но нас отделил навсегда святого Бога. Мы, как овцы, брели беспросветной дорогой. Когда любовь к нам сошла, Эмануил грех искупил, чтобы мы исцелились от зла. Он пролил свою кровь, чтобы мы получили прощение, мы познали любовь. Его раны для нас исцеление. И когда снова грех Хочет нас отделить от Бога, Мы взираем на крест, Возвещая свободу.